Добрый день! Сейчас мы вам покажем, как подключается блок питания к сети и к светодиодному модулю. То есть в данном случае это порядка 100 светодиодных модулей. Также можно использовать подключение светодиодных лент. Блок питания образца для помещений неуличный. Здесь видно надписи. LN это переменный ток, заземления и два плюса, два минуса. В первую очередь подключаем сеть в эти два гнезда. Открываем, слегка откручиваем, поочередно вставляем гнезда, либо одновременно. И зажимаем в данный момент я делаю фиксацию временно зажимаю все символически далее красный провод плюс белый провод минус соответственно название минус в плюс в Зафиксировали. Если бы у нас была еще одна сеть со светодиодами или светодиодными лентами, мы также подключили один плюс, соответственно, сюда, а минус, соответственно, сюда. Проверяем подключение. Вот этот вот данный шнур. Сейчас я подключу в сеть, в розетку, и мы увидим, работает ли. Итак, чудо свершилось, все работает. С вами была деловая полиграфия. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго!